Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как разогнать процессор Intel Xeon E5 вместе с 16 ГБ оперативной памяти DDR3 и материнской платы Octometer X79. Это китайский комплект с Aliexpress. Для начала мы заходим в BIOS, делается это клавишами DELETE или F2. Сначала будем увеличивать скорость памяти. Для этого переходим в раздел Чипсет, подраздел Nord Bridge и DDR Speed. Обычно максимальная скорость от 1600 до 2133 МГц. Мы выбираем 1866, потому что это максимально допустимое на нашей плате. Далее, ребята, переходим в Раздел Advanced. Опускаемся в CPU Configuration. CPU Power Management Configuration. В Power Technology у меня стоит Energy Efficient. Вы его также выбираете. И в Energy Performance выбираете Performance. Все действия в биосе мы выполнили. Далее мы сохраняем и выходим. Жмем клавишу F10 и подтверждаем. Далее, после того, как наш компьютер уже загрузился, заходим в панель управления, вкладка электропитания и тут выбираем высокая производительность. Друзья, на экране можно увидеть частоту работы моего процессора Xeon E5 2689. В стоке он 2,6 ГГц, сейчас он не опускается ниже 3 ГГц. 3,2 ГГц ниже не опускается, иногда даже 3,4 ГГц. Базовая скорость 2,6 ГГц. Результатом я доволен. Если вам понравился этот ролик, то пожалуйста прожмите лайк, а также поделитесь им с друзьями. Всем удачи и всем пока.